Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада, мысли, чувства друг к другу и развития наших отношений в ближайшем будущем. Первое, второе, третье. Четвертого нет. Вот, и будем, кстати, рассматривать прям сразу, вы знаете, что это времечко в описании, конечно же, и будем рассматривать три пары, то есть мысли чувства мужские, мысли чувства женские друг к другу и развитие отношений в ближайшем в будущем. Три пары, если вы не нашли себя, либо вы вроде так, а вроде не так, то если вы расклад, правда, слышите, ну, вроде мое, а вроде не особо, то может какая-то общая информация просто совпадать и что-то общее для вас может здесь и проиграться. Если это ваша, то смотрим. Если это не ваша совсем, то если смысл смотреть, решайте сами для себя вы. Возможно, может развитие похож, может еще что-то. Поэтому, дорогие мои, чисто на вашу интуицию, чисто на ваш какой-то э, разум, я надеюсь. Поэтому давайте. Погнали. Здравствуйте. Кто у нас загадал, загадал, загадал? Здравствуйте, кто у нас загадал красный вариант? Давайте посмотрим у этой пары мысли, чувства друг к другу и потом их развитие. Тройка жезлов. Окей. Тройка жезлов. Оставим тройку жезлов. Расконцентрировались на вопросе, то оставим ее. Давайте мысли мужские у женщины этой. Давайте, мыш... мужские, чувства мужские к ним. давайте мысли женские у него. и чувства женские, мысли и чувства женские к нему. Кто не серьезный здесь? Либо я, либо вы, либо вы, кто здесь к серьезности как-то относится, интересно, ну, ладненько. Здесь у нас оттуда Женщина любит, хочет, не может. Сейчас мужчину посмотрим. Здесь король мечей. Не все так просто. С мужской позицией. А все легко женское. Так, что у нас здесь? Приплыли. Мужчина какой-то здесь очень сильно глобальный. Очень сильно глобальный. Нет, это то же самое, но я же все равно люблю, хотя и больно. Здесь женская позиция вот такая: больно, неприятно, но я же все равно люблю. И вот здесь вот какая-то такая вот такая весть, вот такая вот немножко необузданная, кстати, женщина. Ну, сама по себе я думаю есть больше амбиции очень сильные скачут вперед пышущая движущая женщина сила движимая дви движется сама по себе возможно то есть вот такая у нас даже женщина и сама по себе и у нее чувство. то есть люблю а все равно больно возможно неприятно либо что-то просто больно от чего-либо возможно от каких-то заканчиваний от чего возможно просто какой-то может, также это касаемо, кстати, самой женщины. Возможно, какие-то периоды просто спада чего-либо. Возможно, какой-то гормональный сбой здесь тоже могут, кстати, присутствовать у некоторых. да. Но здесь любят. Чувствует, но при этом как-то не особо просто как-то как не особо удовлетворительно. Поймите, пожалуйста, я бы не сказала, что здесь привилегирована какая-то боль по двум картам. Здесь у нас рыцарь жетла. Здесь у нас двойка чаш вначале, не тройка мечей, которая потом вышла, а потом десятка чаш. То есть здесь как-то постфактум того, что да, он мне нравится, да, я его люблю. То есть, женщина здесь все-таки как-то внутри себя все-таки именно этого молодого человека, он ей нравится, хочется строить, возможно, отношения, хочется видеться, хочется присутствовать в жизни, но что-то здесь очень сильно женское. Возможно, какие-то... два, Давайте конкретно посмотрим. Возможно, какие-то существуют препятствия, либо проблемы, либо обстоятельства, которые как-то не очень вот приятно к осознанию и чувствованию. Вот давайте вот какой-то такой момент. Есть какое-то «но» в жизни дамы-мадамы здесь. Возможно, связано с детьми, с думом, с деньгами, с с тем, кто мы друг для друга, с тем, что будет дальше. Возможно, какой-то какой период, возможно, какое-то увольнение, возможно, куда-куда-то уход, в декрет и тому подобное. Здесь к заканчивание одного а, какого-то глобального периода в жизни женщины. И я не могу сказать, что там это обязательно касаемо вот, с ним точка. И все. Здесь, понимаете, здесь император и императрица. Это может касаться... Как и разводы с этим человеком, допустим, но здесь я бы не сказал все равно такой момент, это так. Но здесь заканчивание какого-то периода, возможно, деятельности какой-то, возможно, как смена чего-либо. Возможно, правда, гормональные женские вещи. Тут тоже могут, в принципе, именно отыгрываться в таком контексте. Может, какое-то становление личности. Но что-то здесь подходит к чему-то концу, либо какой-то конец уже присутствует в жизни девушки. Здесь по этому варианту. Что-то здесь мучает, все равно тревожит. Но этого человека она любит. И это ясно, и это факт. Возможно, здесь и никто не подавал на развод, а просто здесь вот какой-то период, просто катаклизм, кризис где-либо у самой женщины. Тут тоже может такое происходить. Соответственно, у нас тут упала императрица десятка мечей. Здесь вот как вот... Обычная императрица, это, конечно, больше... Касаемо самой женщины, нежели что у, у них отношения как-то разорвались. Здесь больше, конечно, вот больше это касаемо самой женщины какая-то проблема, нежели касаемо отношений. Возможно, отношения тоже могут здесь способствовать какому-то такому событию, но здесь все равно женщина любит. Даже пускай бывает как-то неприятно, либо как-то больно, либо, возможно, как-то не, не обидненько. Поэтому вот здесь какой-то такой контекст, но здесь что-то глобальное происходит, и я так понимаю, с самим молодым человеком, потому что у него выпало так страшно суд, так с дьяволом, а потом король мечей дурак и шестерочка мечей. Давайте так, могу, конечно, оптимистично сказать, что в принципе, если даже вы с человеком в паре, но немножечко не о вас тут речь. Здесь, в принципе, у человека немножко такое холодное ко всему примерное мнение. И какое-то разделение всего, и человек больше, конечно, м -м -м, хотелось бы человеку относиться ко всему легче, да невозможно. У человека сейчас в данный период какой-то тоже есть некий геморрой в жизни, который он старается решить. Дорогие мои, вот здесь немножечко я бы сказала, что, возможно, мысли чувства не особо к вам, а особо заняты реализацией этого человека, каким-то новым граням, возможно, можно это занято все мысли, чувства. Это, в принципе, может об этом говорить, что человек очень много парится в данный момент времени. Я бы здесь немножечко не давала каких-либо особо гарантий к тому, что чувствует к вам, что он там любит, либо не любит. Здесь больше сказано о том, что человек сейчас больше хладнокровен каким-то вопросом, Возможно, по вам уже давно что-то все решил по поводу того, как с вами делать и как что переживать. Просто сейчас данный ваш, ваш гражданин больше в кризисе, поверьте, чем вы сами. То есть человек, возможно, очень для себя пытается выйти из кризиса, пытается выйти из ситуации, которая его тревожит и тревожила. Возможно, что-то старое всплыло у человека либо старые шишки проблемы, либо какие-то вещи, которые занимают полностью его время, его место, его жизнь. Но вот здесь немножечко тема не о вас. Дорогие дамы, может быть просто потому, что человек, ну правда, ну, не до вас, потому что у человека, возможно, ответственность большая. Либо какие-то вещи, которые просто занимают тучу, тучу времени. Поэтому вот здесь я бы сказала, что немножко не о вас песня. Здесь какое-то хладнокровие, здесь какое-то четко поставленная для себя какая-то задача здесь у человека в принципе просто еще плюс кризис возможно среднего возраста возможно просто профессиональный возможно человек просто чего-то боится Но я не удивляюсь такими позициями карп потому что тут вот у нас король мечей выпал потом пятерка чаш пятерка Жезлов, пятерка пентакль другие мои ну вот здесь вот мужику как-то хреновенько э, нежели чем вот здесь стройка мечей вы сидите поэтому вот смотрите человека парень Возможно, какие-то старые проблемы, либо старые, либо чего-то его держит, либо удерживает что-то. Вот здесь я бы сказала больше, возможно, кто-то либо обязанности, либо какая-то профессия, либо родственники. Что-то удержание каких-то. Возможно, просто проблемы, просто которые накопились и которые вот надо решить здесь и сейчас. Здесь немножечко не о вас, девчонки, тема. Я не могу сказать, что он вас любит, но я не могу это не отрицать. Давайте как лучше, как есть, так и скажу. Не о вас тут. А если о вас, то человек очень четко дал понять, что с вами и как с вами и тому подобное. То есть здесь есть четкость в этом человеке, есть здесь также понимание, что этот человек хочет. Но человек сейчас, возможно, без денег, либо в долгах, либо сейчас также у человека происходит некое такое самобичевание, возможно, также очень большие расстройства по какому-то вопросу, либо очень сильно.. Большой какие-то надежды по поводу, возможно, нереализации каких-то новых для себя граней. То есть здесь немножко не о вас, простите, правда не могу сказать что он вас любит не могу сказать что не любит но человек четко вам дал понять что кто в его жизни вот это я могла бы как-то все таки с уверенностью сказать потому что здесь есть четкость здесь есть прямолинейность в этих картах то есть и сам человек в принципе с четкий прямолинейный возможно четко разъясняет либо говорит возможно прям сразу то есть вот, вот я бы здесь больше бы сказала какой-то такой контекст нежели все он тебя не любит послал он тебя подальше. Здесь есть просто женщина, здесь может быть и семья загаданная быть, на полном серьезе, здесь десятка час, десятка пентаклей, здесь могут и существующий брак быть, но у кого-то обязанности выше крыши, а, допустим, у этого человека, что в принципе это занимает полностью все время. То есть, дама, мадам, а если у вас были, допустим, какие-то обязанности, какие-то вещи, вы бы думали об этом человеке? Вот я бы посмотрела, когда какие-то вещи, которые вот надо здесь и сейчас либо решить, либо которые вас парят. Если заняты все мысли, когда заняты все мысли, я не думаю, что иногда просто некоторые люди в таких моментах вспоминают о своих половинках, вот, здесь возможно и такое, то есть прям сразу не о вас, немножко о проблемах, которые держат либо старых, либо новых, возможно просто какая-то деятельность, которая не дает как-то выбраться из чего-либо. Ну, вот здесь, короче, как-то так. Давайте, ну, тройка жезлов, у нее все равно в начале прям. Возможно, отношения действующие. возможно. Да, давайте смотреть, что именно а, будет, ближайшее будущее вот в этих отношениях. Немножко сложно, немножко непонятно. Ну, женщина любит. Мужчина холоден. Но если, если любит, то да, давайте так, он бы сказал. Вот здесь он бы сказал. Я, я не думал, что здесь не сказал. Здесь четкий парень. Четкий парень. Четко рассказывает, как что надо и как что не надо. Поэтому давайте дальше. <свят> так, что-что что дальше. Давайте, развитие отношений в короче Король, чаш, солнце. Туз жезл. А что страдает? <свят> Че <Чё>, номер? Все хорошо. <свят> Все хорошо. О чем здесь? Вот так, в ближайшем будущем. А, беспокойство. Беспокойство беспокойся либо по поводу денег, либо по поводу предметов, возможно, бизнес, возможно, какое-то оформление каких-то бумаг. О чем-то серьезном, но глобальном, но что-то, что можно оплачивать, либо еще. Это в ближайшем будущем, типа. Но заморочи какая-то, возможно, какое-то недвижение где-бы в каких-то инстанциях. Дорогие мои, ну что-то здесь в этом, короче, ну это не к отношениям вообще. Король кубков, солнце, туз жезлов. Окей, нам будет, дорогие мои, тепло будет, счастье будет, солнышко. Возможно, просто вы поймете для себя, что этот человек вам чувствует. Здесь тоже я могу так вот сказать, что именно его чувства вы будете понимать, вы будете его психологически, возможно, поддерживать, либо он вас психологически поддерживать будет, но это уже так. То есть здесь возможно такое развитие, что в принципе вы узнаете о том, что вам чувствует на самом деле человек. Вот Здесь тоже может именно вы узнаете об этом, то есть тайна раскрыта. Возможно, человек вам покажет какую-то свою деятельность, возможно, вас одарит, одарит каким-то счастьем, теплом, лаской. Возможно, какое-то новое начало, желание, хотение друг друга, повышение либидо, возможно, какая-то сексуальная подтекста тоже может присутствовать у людей. Но здесь именно в ближайшее время здесь будут люди Люди парятся не по поводу отношений, а по поводу каких-то решений задач, именно административного, финансового, детей. Что за что заплатить, куда деньги, а что к чему-то не движется, возможно, отток-приток финансов. Там, вот, вот здесь, вот, возможно, инвестиции здесь кого-то присутствуют, здесь просто парение будет об этом. Да, возможно, какой-то учебы, возможно, кто-то здесь учится и кто-то парится будет, а чего, куда надо поступить, кого-либо направить, то есть здесь больше какой-то такой момент, а так, в принципе, все окей, тройка жезлов еще в начале, то есть, сказано, была у нас. Поэтому здесь развитие отношений дальше, но вы будете, возможно, здесь вас там не будете вместе, да, если вы сейчас не вместе, он сейчас там раздельно, он вам сказал все. Возможно, вы еще не знаете, раз узнаете его именно чувства по отношению к вам. Для вас они будут ясны. То есть, возможно, правда, человек, допустим, вас, допустим, не любит его, его мысли, допустим, заняты не о вас, он вам об этом еще раз, возможно, скажет, либо вы все-таки узнаете об этом, что он на самом деле чувствует к вам человек. То есть здесь даже в таком контексте все равно какое-то знание, все равно какое-то некое счастье, какой-то позитив все равно присутствует в жизни, что возможно просто все станет явным для вас, что на самом деле вас человек любит, либо нет. То есть вот здесь вот какой-то такой момент тоже может, в принципе, присутствовать. Здесь все равно король чаша он единственная, единственное и прям сразу солнце. То есть здесь, здесь будут сразу видны чувства молодого человека. Либо какая-то также эмоциональная поддержка друг другу будет, либо мужчина там поддержит, либо вы его будете. То есть здесь тоже может такой момент быть. Но здесь парит у кого-то прям сильно-сильно финансы, сильно-сильно. И выборы уже сделаются, если у кого-то кто там в выборе сидит, и кто-то уже все решит. Вот, дорогие мои, здесь вот давайте так. Если кто-то был затруднительно с этим ситуацией, с этим молодым человеком, выбирает, не выбирает, что выбрал для себя, узнаете, что для себя выбор, выбор выбрал молодой человек. Здесь есть такой момент... Да, человек будет всеми силами показывать, что он на самом деле хочет. Всеми силами. Здесь именно сделание выбора, возможно, резкого, либо быстрого, кстати. <зв> То есть здесь сразу, если кто-то какие-то непонятные отношения был, прям сразу какая-то некая четкость ваших отношений будет ясна, что этот человек хочет от вас, а что нет. Поэтому здесь... <звук> Также можно э, еще считать именно таким образом. Выборы здесь будут сделаны. Если они не сделаны, поверь, человек сделать Человек это покажет, либо расскажет, либо как-то даст знать, либо даже своими поступками вам это доказывать будет. Либо просто своим поступком покажет, как он вас там любит, не любит и тому подобное. Здесь все станет ясно в ближайшее время, если были непонятные даже отношения. Но здесь я бы сказал больше, конечно, развития в хорошем роде, нежели в плохом. Поэтому, Но как в плохом, только тогда вы узнаете, что на самом деле чувствует человек И почему он там как-то что-то делает в вашу сторону Что ж ты на свечке, а, милая моя камера, а, все акценты делаешь Поэтому давайте, думаю, а, далее с чем дальше чем пойдете Да, давайте зеленая, все желтая Да, здравствуйте всем Желтая, да что ж ты такая непонятно. Здравствуйте! Кто выбрал желтый вариант? А что? Что? Какие мысли, чувства друг к другу и развитие ваших отношений? Давайте мужские и женские. Мужские мысли о ней, мужские чувства к ней, женские мысли о нем и женские чувства к нему. Песни вы, мои любимые, давайте посмотрим. Ну, давайте. Здесь интересно, интересно. так, ну здесь также у нас сложно, <свят> так, ну интересно, интересно, кстати, люди, кстати, любят правду, либо за правду, здесь я прям сразу говорю, какая пара, и он и она, правильные люди, больше за нормальную жизнь, ну, по их мнению, конечно, ну, оба, наверное, оба собака пара. По такому сочетанию обычно проигрывается как-то так. Ну, ладненько. Оба за справедливость. Окей. А, давайте, давайте так. А, так, мысли мужские. Чувства. Так. Романтика Ланделона. Так, шестерка жезлов, девятка и рыцарь. Моя твоя не понимать, я так понимаю, в парень, да? Семерка жезлов паш и умеренность. И, и Реально, моя твоя не понимать. И оба, кстати, любят материально либо материалисты, либо вещи, либо что-то еще. Интересно. Дорогие мои, ну здесь немножечко раздрублено все. То есть каждый о своем думает и каждый немножечко на свою сторону перекинет. Здесь перетаскивание некоторых одеялов в разные стороны. Дайте мне краешек, а мне нужен краешек, а мне нужен этот. А ты что меня не понимаешь? И ну вот здесь, здесь немножечко раздробленности, она вся это тут видно. Каких вы даже отношений бы не были. Ну, давайте дополнительно. Дополнительно вот сюда по она ко мне холодна. Мужчина так думает. А женщина прям хочет сказать, секует о чем -то. Ну, ладно, боится, Ну не знает, куда податься. Женщина, как будто, я бы сказала, чего-то ожидает. Вот немножко сказала бы с примесью ожидания. Немножко статики и, по, и позиции победы, возможно, ожидания чего-то конкретного. Здесь вот статика и позиция, ну, здесь как-то страннее. Мужчине сразу говорю, вашего тепла не хватает по мыслям. Она холодна ко мне, она неразборчива, она не возможно, она чего-то от меня требует, не знаю чего. Вот здесь какой-то такой момент, вот, вот как а возможно, она со мной по расчету. здесь тоже может про, в принципе проигрываться. Вот здесь какая-то такая, вот такая. неделя, что вы как-то холодно, либо как-то трезво к нему относитесь, либо как-то… ну не спьяну. <с> Терпеливый человек, ваш молодой человек, очень сильно терпеливый. М -м -м -да. Поэтому вот... Здесь могут испытывать чувство и симпатию в принципе друг к друг другу. Но здесь вот такая вся история, смотря какие здесь отношения. Здесь вот сразу говорю, здесь могут проигрываться разного рода отношения, но больше немножечко разделение здесь идет. То есть здесь недопонимание, возможно какое-то… Если, если вы здесь и бывшие люди, дорогие мои, вы можете остаться при своем каждой. Давайте. Так, здесь больше, конечно, отталкиваюсь я от того, в каком статусе люди, нежели что они друг другу чувствуют. Потому что здесь немножечко каждый на своей волне раз. Здесь нет у них синхронности два. Оба друг другу стоят, это три. А материалисты четыре оба, причем. Здесь также... А, надо на что-то жить, да? Но здесь не то, что в милом и Здесь вот. Прожили тот момент, что с милым и в рай шалаше. Давайте так, оба причем. Но женщину в особенности. <соц> Мужчина может и романтичным быть, потому что все-таки какой-то любви ласки не хватает. Э, да, поэтому здесь больше, конечно же, отклоняться надо именно идти от каких рода здесь отношения. Да, здесь могут быть и тайны, могут быть здесь и стабильные, могут здесь любые быть. Здесь просто люди, как на своем друг от друга, остались. То есть на своем мнении. Если это, допустим, бывший, но на своем мнении человек остался, думает, что вы немножечко холодны к этому человеку, к вам просто есть чувство такого некое терпения, такой отзынь, такое некое спокойствие. Здесь может и проигрываться в принципе и так. То есть человек остался при своем мнении о вас. Раз. Второе, женские тут мысли по соотношению с мужчинами. Здесь, ну вот как-то не очень сильно вам человек, то ли как, не то что он мне подходит, не подходит, а вот какие-то действия никакущие, возможно, здесь именно как какое-то некое разочарование. Вот Это у молодого человека и какая-то вот всякая такая вот ну, не не хочется, не нравится, ну, вот как-то так, ну, возможно просто какая-то раздробленность именно в паре, но ну, пара есть, либо как бывшие, но также остались тогда оба при своем мнении, прям сразу говорю. Здесь вот чувства какие-то больше, конечно, статичные. Возможно, здесь даже могут, в принципе, присутствовать долговечные браки, но больше тогда здесь какая-то некая просто неуверенность и недоверчивость, и каждый просто как два барана вот на своем настаивают. Здесь нету особо чего-то критичного, но позитивного тут -то тоже мало. Здесь вот как-то среднее. Среднее, но больше, конечно, как-то каждый для себя в минус играет. Поэтому вот здесь женщину не удовлетворяет какая-то, возможно, этот человек, либо ситуация с этим человеком, либо то, какие шаги воспринимает, либо то, как он действует, либо то, что он сделал, допустим. А мужчина не удовлетворяет то, что она не дает ему тепло, хотя и к ней терпимый. Но именно она, возможно, расчетливая, либо, возможно, очень сильно ярко говорит, но и при этом не в попад, и не то, что надо. Вот здесь тоже может. Но здесь, вот чувства, я бы не сказала, что здесь их и нет. Нету, но и не сказала, что здесь их и есть. Вот как-то среднее. Есть чувство ответственности, терпения по отношению к друг к другу, надежности Также, то есть, возможно, вы друг друга другу не сомневаетесь, некоторые пары здесь такие присутствуют, не сомневаетесь. Ваши чувства статично надежны по отношению друг к другу. Но просто вот бывает какое-то непонимание, и каждый просто на своей волне тут. Тут просто раздробленные какие-то вот, вот отношения немножечко и воспринятие друг друга и даже как строить отношения. Здесь может быть просто кризис. Да, здесь в принципе может Здесь бывший может быть даже бывший. Но здесь просто, если бывший, сразу скажу, скажу оставлюсь при своем мнении. Но не скажу, что отношений, там чувств нету и не скажу, что их они и есть. Ну как бы статично, Здесь все как-то статично, недвижимо и больше вот на своей волне. Как два тока. Один ток, который идет по этой, а другой ток по, по другой. И как-то нет какого-то сближения. Вот и все. Поэтому здесь прям гарант, что вас любит, не любит, либо она вас любит, не любит. Я бы прям э, не могу сказать. Мы, э, э, мы смотрим, смотрим мысли, чувства и дальше, дальше развитие наших отношений. Здесь по, по парам женщину не удовлетворяет, возможно, сейчас в положении, но что-то вот здесь больше не удовлетворяет, возможно, что-то ожидает, что-то ждет, возможно, также шагов каких-то, либо решения, либо действия, либо какого-то принятия какой-то действительности. Больше, конечно, женщина тут немножечко... Я права, я права, я знаю, я молодец. Вот здесь больше такого какого-то понятия. Но не могу сказать, что она там ничего не чувствует к этому молодому человеку. Здесь, возможно, даже люди могут, в принципе, друг другу нравиться. Но вот больше, конечно, здесь какая-то материальная жилка между двумя людьми, нежели вот как-то вот нравится. Давайте развитие отношений. Вот здесь вот, вот, вот как вот, «Не пей, не мени, Вот здесь вот к сожалению вот какая какая-то такая позиция. Возможно каждый «бей, не кореку ждет от какого-то другого человека чего-то, но этого не получать. Вот здесь вот как-то больше «я хочу одно, а я хочу другое». И мы не состыковываемся в этом. Вот здесь вот больше вот такая пара. Каждый на своей волне, каждый по-своему прав. Но каждый по-своему я так и виноват. Ладно, давайте дальнейшее развитие в этой паре фан восьмерка пентаклей троечка пентаклей так так эррофант восьмерка тройка страшный суд маг и другу нашца Здесь как все своим чередом будет. Ну, тут, вот конечно, страшный суд. Это страшный суд немножечко И это. подумать каждый будет развиваться в своей стезе, с понятно, понятно, дорогие мои. Ну, Сразу говорю, смотря еще раз, какие отношения. Давайте так. Здесь будет некое развитие отношений, больше, конечно же, со знаком таким, что как они были, такими они остаются, но дело в том, что, возможно, какой-то будет некий упор, либо некое такое, как же сказать-то, как отношения у вас развиваются, так они и будут развиваться. То есть, смотрите, если здесь бывший, я не думаю, если бывший и объявился, бывший так и ерундить и будет дальше объявляться. То есть, вот здесь я прям сразу говорю: если какой-то человек вот вам вот все, все пришел и тому подобное, но ну, вдруг мало ли, то человек так и будет ерундить, так и будет, вот хочется мне на мы сказать, но не буду говорить, потому что матка. Человек будет каждый при своем мнении. Как, как ваши отношения развиваются, так они в таком же ключе и будут происходить. Прям сразу скажу, то есть если вы пара, пара, но просто не особо, допустим, вот на таких момент моментах и нотках друг к другу, то здесь я не особо вижу, что вы как-то в паре каких-то успехов добьетесь. Возможно, вернетесь к началу, либо к чему-то будете возвращаться. Это раз. Ну давайте еще. Да, возможно, что-то попробуйте с этим человеком сделать, если вы, допустим, пара. Да, здесь будет каждый как-то стараться, как-то пытаться что-то в паре сделать, что-то привнести. Но я бы сказала больше, возможно, вы будете подальше от друг друга работать и дальше. Если, допустим, здесь как-то разделение всего, разделение и властвуй, то если здесь пары, которые уже разошлись, то будете каждый работать над своей стезей. Поэтому сразу говорю, возможно, некоторое между вами общение, либо некий договор, либо некое такое, какое-то объявление друг к другу что-то будет происходить в ближайшем будущем. Это раз. Если вы в паре, то будете также, но будете что-то пробовать новое для себя. Возможно, женщина что-то будет попробовать, либо каждый будет развиваться в своей какой-то стезе. Два. Другой вариант. Если какие-то отношения, которые, в принципе, как-никак, но присутствуют, я не могу сказать, что они будут как-то развиваться. Возможно, немножечко какая-то будет неустойка, либо какое-то... Если здесь захотят, сразу говорю, здесь есть некое развитие хорошее, если прилагать к этому большие усилия. Вы можете достичь какого-то такого интересного положения в паре с только своими, своими какими-то усилиями. Дорогие мои, ну, здесь просто я бы сказала, кто-то усилий вообще не воспринимет, кто-то усилий не будет предпринимать, и в принципе, ну, и пара будет так и плыть, и плыть. Вот здесь я бы больше бы в этом склонялась, к этому мнению. Но если вы предпримете какие-то усилия, это усилие, я бы сказала, не все, но окупятся. Может быть, для себя что-то вы поймете, что надо, что нет. То есть, если вы хотите как-то заключить какие-то между друг другом соглашения вперед с песней, Но нужны какие-то действия будут. Дорогие мои, если кто-то ерундит, вот я прям сразу говорю, увидела: король жезлов, семерку мечей, четверку пентак. Если ерундит, дальше будет, будем ерундить вместе. Все. Ерундить, ерундить будете. Потом будете пообщайтесь, а потом будете как-то, возможно, что-то будете тайно обсуждать. Поэтому вот какая-то ерунда кстати, тайная будет. Вами. Если тут реальное нормальное отношение, кстати, человек вам о чем-то скажет, человек вам что-то продемонстрирует, но что-то яркое, возможно, свою мечту вам расскажет, либо свои чувства покажет, либо также покажет то, как он к вам относится и тому подобное, то есть через какое-то время. Я прям сразу говорю: здесь есть такой момент, Поэтому это похоже на развитие, как у первого варианта, но здесь у второго надо немножечко попыхтеть, возможно, подработать над собой, либо над отношениями, чтобы что-то было. Дорогие мои, из воздуха здесь не будет ничего рождаться. Я прям сразу говорю, ваши пари. Если вы хотите наладить ваши отношения вперед с песней, вам надо прилагать усилия. Если не хотите и просто ждете, ерундить человек так и будет. Кто-то, но ну, какой-то, возможно, мужчина. Возможно, именно с мужчиной что-то ерундиться будет. Возможно, некоторое общение и какая-то интересная тайна вас ожидает, что-то неизвестное и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, ну, кто-то здесь подъерундил, под, под по, по, по, по, что-то сделал, какие-то э, вещи сотворил, что-то там где-то где-то, допустим, в отношениях что-то улучшил. И тому подобное, то здесь как некий такой показатель, как некий такой переход, но и при этом показания его отношений к вам. Возможно, признание в чем-то. Ну, либо что-то такое глобальное, какое-то там предложение, либо там сказание «давай», там «я тебя сильно люблю», у кого-то тут признания какие-то, здесь у кого-то здесь прям паха своих эмоций, как вот там, не знаю, фунфары на в твою честь. Здесь тоже может такое, кстати, происходить. Потом общение, а потом какая-то тайна, кстати. Что за тайна? Да, и вы после этого как-то партнера будете воспринимать немножко иначе. Если в таком контексте, то да. Здесь, кстати, люди могут сами даже над собой работать, и в итоге вы что-то получите, дорогие мои. Если вы сами работаете над собой, вы можете очень много получить. Здесь работа над собой тогда кто-то проводит. Окей. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь больше яркости, больше есть какое-то понимание, больше какой-то ключевой будет момент жизни. Это сразу говорю, прям вот, прям вот да. Но если ключевой момент, то ключевое ерундить кто-то будет, либо кто-то покажет вам какие-то свои чувства и эмоции, прям вот, прям расскажет на все округ, не знаю. Покажет вам, расскажет о своих эмоциях, мыслях, о своих мечтах. Но что-то здесь глобальное ждет, пару это прям интересненько. Что-то глобально, возможно родственники, нагрянуло, да? Поэтому вот здесь, короче, как-то так. С Бухты Барахта ничего здесь делаться не будет, отношения будут больше, конечно, течь в свою череду. Но здесь, если вы что-то хотите больше, то надо здесь работать и надо прикладывать усилия. Поэтому здесь некоторое общение вижу, и если кто работал над собой вперед и с песней, можете много чего осознать в этой жизни. Поэтому, дорогие мои, как-то так. Вот. Более какая-то туманная, я бы сказала, позиция, но одновременно более понятная, наверное, для меня лично. Ну, здесь какая-то яркая вспышка будет. Будет яркая вспышка, но кто-то либо останется так и ерундить, и вы это поймете либо кто-то реально тут признание в любви, признание в том, что ты, и смысл, все дела. Здесь вот такое может разыграться. Что-то разыграться, что-то будет вот, какой-то такой момент. Какой-то театр здесь точно будет. Но кто устраивать будет? Ли вы, либо ваш партнер? Это большой вопрос. Потому что здесь могут устраивать его оба. Поэтому давайте, театральные люди, вот какое-то такое развитие отношений в ближайшее время, возможно, и тому подобное. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас филетовый вариант? Давайте что? Что-что-что? Что-что? Что? Что? что, что, что, что, что? Ага. Мысли, чувства друг к другу и развитие ваших отношений, парень. Давайте, мысли его, они, мысли, чувства, его к кони, мысли о нем у нее и чувства у нее к нему. У -у -у. Так. Ну, хрен с ним. Перевернутый, так <laughs> перевернутый. Перевернутый я не читаю, сразу говорю. Ну пускай так стоит. Пришный. Чего у него нет? любой всей жизни человек вам это покажет доказал перепоказал и точно точно уже намекнул сто тысяч десять раз каким-то возможно новым способом поэтому дорогие мои вот пожалуйста вот здесь позиция кто вот здесь все все уже доказал все всех завоевал все уже все вот все я, я все тебе сказал милая вот здесь вот про все Ой, а отдохнуть-то хочется. <смех> а женщине отдохнуть-то хочется. А понимание какой-то женщине тоже хочется. Здесь какая-то веселая позиция. <смех> О, ну здесь по поводу работы, по поводу себя. Но здесь женщина прямо думает о глобальном. Я прям сразу говорю: вот здесь глобальные личности. Возможно, что-то глобальное в ее жизни происходит. Но здесь как-то глобальненько женщины все. Женщина хочет развлекаться, хочется прям, хочется петь и танцевать. Возможно, ждет выходных либо праздников, либо еще каких-то вещей. Ну, прям ожидает предвкушений. Как-то что-то сделать, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы было весело. Возможно, отдых и тому подобное. Но вот здесь вот как-то здесь более-менее... И вот здесь вот мужчина уже все показал. Давайте вот по ну, как бы такому сочетанию карт. Это точно уже все показал, уже все сказал. И как вы, как, какая вы хорошая, какая вы плохая. Поэтому вот здесь вот не надо мне говорить, что здесь непонятные отношения. Здесь все ясно. Здесь все ясно, просто здесь больше как, узнаешь хорошая, кстати, позиция, неплохая. Люди для себя все здесь восприняли и поняли. Здесь могут, кстати, быть любые отношения, но я бы, конечно, больше бы склонялась, конечно, что здесь сидит пара. Если здесь не пара, ну, дорогие мои, тогда вы счастливы и поодиночку, и с вами все нормально. Но здесь есть за пара у женщины, а мужчину за пар я не вижу. Я прям сразу говорю. То есть давайте, давайте для тех, кто, допустим, там в отношениях. Больше, конечно, в отношениях. Человечек, кстати, думает и рассуждает, и каких-то, возможно, интересных кораблей что-то ждет, чтобы куда-то двинуться. Возможно, здесь куда-то поездка какая-то, возможно, куда-то свершится, либо кто-то здесь поезжает. Здесь есть движение у двоих людей. Возможно, если два человека не вместе, у вас, возможно, какие-то поездки, либо какие-то... Командировки тут тоже может присутствовать. Кстати, у двух людей, если вы не вместе. Но, но поверьте, здесь, если не вместе люди, каждый поодиночку и счастлив все равно. Здесь некое благополучие счастье, оно здесь видно и чувствуется. Даже не сочетание вот, мира королев жезлов и семерочка жезлов. Если бывшие, допустим, что, что, что... а что о вас сказать? Вы такая личность. Вот. Но больше воспринимает, конечно же, позитивно, нежели негативно. Но больше, если вы больше, то в жизнь особо не пускает, и прям сразу. Поэтому здесь вот, здесь, вот очень четко характеристика отношений явная должна быть, и это я прям сразу говорю, здесь нету непонятных отношений, здесь нету каких-то недомог, здесь все ясно. Если вас, ваше отношение в категории непонятности, это не ваша позиция. Здесь, если вам что-то непонятно, и правда, вы, не ваша позиция. Здесь все должно быть ясно. По поводу этого человека, кто он для вас, что он для вас, что вы к нему чувствуете, что к нему, от него хотите и к чему вы стремитесь. То есть вот здесь вот прямо сразу четко ясно и понятно, что к этому человеку происходит и у вас, и у него к вам. Вот эта позиция прям сразу говорю, какая есть. Поэтому давайте рассуждать. Давайте смотреть. Женщина чего-то ожидает. Возможно какое-то совершение, возможно какое-то ограждение, возможно какой-то чего-то конец, конец чего-то. Вот. И начало чего то, поэтому, возможно, какие-то периоды, возможно, какая-то сложная ситуация, возможно, ожидает либо будет, либо, правда, какие-то поездки и на двоих. То тут здесь у нас рыцарей колесница. почему бы собственно и нету. Кто-то здесь очень сильно парится, парится здесь женщина больше, чем мужчина. Вот, я просто говорю. Вот. Ой, по поводу денежка, я говорю, здесь вот здесь как все вот как на ладони. Возможно, женские у женщины есть какие-то перспективы где-либо. Возможно, карьерного роста, но денег не особо, либо как-то еще. Здесь как будто есть какая-то ясность, есть какая-то жертва чего-то. Возможно, женщина чем-то жертвует в данный момент времени во благо чего-то другого. Возможно, развитие какого-то иначе. Но здесь некая веселость, некая понятность, счастье. При этом есть какая-то у человека тяжесть. Человек к вам относится более, женщина к вам относится более понятно. Она все знает про вас, ну то есть ее чувства более дружелюбно, даже если бывший дружелюбно, все равно. То есть либо отношения более-менее устаканены и стабильные, и он мой. Сразу говорю. Но здесь по поводу вот, какого-то движения, возможно, какого-то выбора и есть какое-то желание куда-либо двигаться у женщин. Женщина немножко думает больше о глобальных вещах, касаемо ее жизни. Возможно, возможно, уже совершена какая-то была жертва, либо она думает, что какая-то жертва будет совершена. Но здесь есть какое-то понимание у женщины, есть понимание чего-то в ближайшем возможном будущем, либо каких-то ситуациях, здесь могут быть переломные моменты у женщины в будущем. Либо она их осознает, либо, Но ну, я бы не сказала, вот были, вот простите, вот не скажу, что были какие-то переломные. Будут больше. мужчина по поводу вас тоже все как-то ясненько, что-то новое его ожидает, либо что-то к чему-то новому хочется. да ну, что-то да, что-то парит, парит, парит, парит, парит, парит, парит. Как... немножко радости в жизни не хватает, но немножечко. Вот немножечко как-то есть какое-то огорчение в том, что вот не как то вот как-то со скрипом сердцем как-то идет. Возможно, некоторые переживания либо болезни, либо давление, либо какой-то такой его личностный какой-то момент, который его немножко печалит. Возможно, идет не так, как хочется. Да. Возможно, есть какие-то праздники все равно. Возможно, как-то хочется иначе. Возможно, у мужчины есть какое-то мнение на какой-то счет. Поэтому, но здесь, в принципе, также и у мужчины по отношению к женщине. Все ясно, все понятно. Если, в принципе, здесь отношения, допустим, закончены, то закончено, оно все закончено. Вы такая, что с вами сделать? Вот здесь больше такое мнение. Если отношения здесь есть, то вы очень сильно-сильная женщина в. в для мужчины, вы очень сильно движимая, вы независимая, кстати, сама по себе. И здесь человек, в принципе, чувствует к вам некое спокойствие, радушие, теплоту. Здесь больше как вот блаженство некое. Ну, в полном серьезе, но я бы не сказала больше как-то иначе. Ну, по такому сочетанию, даже вот здесь. То есть человек уверен в вас. Это вот так. Поэтому, ну, больше какой-то... Но вы больше независимая. Вы, возможно, вот я сама. Либо вот такая. Здесь тоже может проигрываться. Но человек вас воспринимает адекватно и нормально. Вы такая нравитесь. То есть, в принципе, вы сидите. То есть, тут на сердце как бы сама женщина. Поэтому, другим, мои, ну здесь вот как-то вот такая больше спокойная позиция, но у женщины что-то... У кого-то мужчины есть какое-то мнение, мнение по какому-либо вопросу, человек как-то не очень сильно удовлетворен какими-то вещами в жизни. Возможно, время чего-либо, либо, либо какие-то семейные, возможно, вопросы тут обстоят. То есть где-то есть неудовлетворенность, здесь есть какая-то головная боль по какому-то вопросу, возможно, связана с семьей, либо с его время с хобби, с каким-то, возможно как отдыхом, либо каким-то приятным моментом, ну, что-то типа такое, вот, здесь есть какая-то такая мелкая несогласие, мелкий протест, не хочу, мужчина, но здесь мужчина больше склоняется, нежели как-то буйствует, поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то, давайте, а, и развитие, давайте развитие, ну, ладник сложила, давайте развитие, развитие сложила значит не зря развитие этих отношений же развитие шестерка мечей отшельник рыцаре жестков верховная жрица да наплывы какие-то то в лес то по, двора, то, по то, то по дрова то вместе то в рост то вот как-то вот здесь больше как наплывами идем ну, люди. Ну, давайте конкретно немножечко. Хм. Угу, угу, угу, угу, угу. Здесь каждый будет заниматься какими-то своими вещами, своими вопросами, своими запросами, возможно, просто не ссылаясь друг на друга, не требуя чего-то друг от друга взамен. Вот как-то здесь, вот как-то немножко как порозань, либо немножечко такое времяпрепровождение больше спокойного характера. Дорогие мои, потому что вы друг другу есть, и вам, в принципе, ничего не надо. То есть, возможно, какой-то такой спокойный вид деятельности, спокойное существование, возможно, немножко охлаждение в отношениях, это тоже может присутствовать, возможно, чья-то поездка. Также здесь, здесь, здесь, здесь, здесь есть, есть, есть. Какое-то событие, также, как у второго варианта, тоже похоже. Какое-то событие, возможно, поездка, командировка, движение, возможно, рост чей то то есть здесь будет что-то такое явное, так же, как у третьего варианта. Возможно, чья-то, может, мама приедет, может, еще что-то. Может, уедет. Шучу. Поэтому давайте так. Здесь, возможно, какое-то объявление чего-либо. Вот. А вдруг беременность? Так, ладно, здесь у нас что? Ну да, здесь больше, конечно, спокойное существование с друг с другом и просто как-то решение каких-то проблем насущих. Но касаемо отдельного человека, тут в паре. Тут вот здесь я просто по-другому не могу сказать. Ну То вместе, вот как вечером вместе, а потом как-то работает каждый врозь. То есть, возможно, какой-то такой момент. Если вы работаете вместе, то врозь, возможно, будете немножечко как бы задействовано работать. То есть, вот здесь тоже может такой момент проигрываться. Возможно, какие-то юридические дела тоже ожидают людей. Ну, Что-то надо будет очень срочно, не срочно, но как-то решать. Здесь люди к чему-то придут, пара к чему-то придут, к какому-то пониманию того, как надо что-то делать. Все причем. Здесь к какому-то решению, к какому-то какому пониманию все придут. Ну когда придут? Я что-то не увидела особо. Нет, просто вижу, какое-то понимание будет. Соглашение, возможно вопросы обсуждения. Но к чему-то люди будут приходить и будут что-то делать и решать и действовать. Что-то для себя пары здесь конкретно решат, причем все. Что именно чего касается, возможно, каких-то результатов, либо каких-то хотелок, либо знания, либо развития роста, либо чего-то недвижимого, а надо что-то изменить. Вот здесь, возможно, хоть такой момент что-то как будто как бы договорятся о чем-то вот здесь ожидают причем всех пар я бы сказала какое-то принятие какого-то решения и делание по этому поводу что то друзья мои, я уж не знаю что вы там будете решать но достаточно глобально только как будто двоим-то известно но здесь как вот вот по сравнению с двумя другими здесь спокойно существование, возможно какое-то охлаждение но здесь что-то решат люди, причем очень сильно глобально. Возможно, скажут о каком-то, каком, может быть, о чем-то думали. То есть вот здесь я прям как-то как, -то, как -то мимолет. Возможно, какая-то кому-то чья-то какая-то голову идея забредет, придет, что надо что-то сделать. То здесь как будто как люди о чем-то договариваются друг с другом. Здесь хоть убейте, шепчется. Шепчется, шепчется, будете шептаться со своим партнером о чем-то. Но здесь и как договориться о чем-то. Только я не особо увидела, где именно этот договор и к чему это все способствовало. Здесь какое-то развитие больше, знаешь, как от глаз далось, с глаз домой, и не видать. Вот здесь больше какой-то такой момент. Возможно, что-то вы в паре, друг с другом решите, никому об этом тупо не скажете. Здесь тоже может, в принципе, присутствовать и такой момент, что вы что-то что скроете, но это не будет явно видно. Я бы, я бы могла бы сказать, вот здесь будет какая-то тайна, как у вторых. Но здесь она как будет добровольная. Не знаю, о чем будет особо идти речь. Я не увидала особо, я даже не увидела где-то. Но здесь была, будет договоренность о чем-то. Расскажите нам потом в комментариях через полгода, что у вас о чем-то говорит. Поэтому ладно, дорогие мои. Спасибо, то, что вы досмотрели до конца. Спасибо вам за, э, за лайки. Ставь лайк, ставь комментарий, обязательно скажи вот так-то, так-то. Я отпишусь позже. Поэтому mm. колокольчик Дензу тоже не забываю. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.